Mm. <music> Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в честь которого на площадке IT-парка прошел Республиканский молодежный антикоррупционный форум. Участие принял председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин. В числе участников и представителей Казанского университета вместе с независимыми экспертами, руководством министерств, ведомств и муниципалитетов республики были обсуждены актуальные вопросы. Один из вопросов, который поднял руководитель Лиги студентов Руфат Кьямов, Стоял в том, чтобы в вузах республики Тарстан создать больше условий для прозрачности системы заселения в общежитии. И поэтому он обратился к председателю совета ректоров Гафуру Шедровкадычу с просьбой, чтобы именно на сайте ректоров... ВУЗов Республики Татарстан рассмотреть данный вопрос. Также был поднят вопрос и о внесении в экзаменационную комиссию студенческих представителей по антикоррупционной деятельности. я прокомментировал, что возможно сделать так, чтобы шла видеофиксация, которая есть у нас в университете КФУ, видеофиксация сдачи экзамена, чтобы не было никаких-то коррупционных проявлений. То есть люди видят, как он сдает экзамен, что происходит. То есть поэтому мы вот это из один из посылов наших студентов вузов Республики Татарстан там решили воплотить жизнь сообразным таким видеоконтролем, который был бы удобным и для родителей, и для сдающего, и для преподавателя. К слову, вклад в развитие молодежной антикоррупционной политики не остался незамеченным. За это благодарственными письмами наградили студентов Казанского университета. Этот год в плане реализации индикационной политики был достаточно успешным, хотя, конечно, все мы понимаем, что ковид помешал этому, но при этом нам удалось реализовать и онлайн мероприятия, которые действительно имели успех. У студентов и интересов, что самое главное. Самое главное только то, что мы научились проводить активную работу по профилактике коррупции, в том числе и в интернете. То есть охватить большее количество студентов путем прямых эфиров в Инстаграме, где мы объясняли, допустим, основу антикоррупционного законодательства. Проведение конкурсов, квизов тоже в онлайн-основе. По словам студентов, в будущем планируется организация республиканского антикоррупционного квеста с представителями других вузов, чтобы объединиться и сказать «коррупции нет». Диана